Февраль можно назвать для вашего знака месяцем командной работы, так как в 11 секторе вашего гороскопа будет сконцентрировано небывалое количество энергии через соединение планет и другие аспекты. В целом февраль подходит для вас в том плане, чтобы делегировать свои задачи, чтобы иметь помощников, иметь команду. Это месяц, когда могут проигрываться какие-то важные ситуации в вашей жизни, связанные с друзьями, группами, коллективами, единомышленниками. В любом случае вы не должны быть в стороне каких-то командных процессов, которые происходят вокруг вас. Это период, когда нужно объединять свои усилия с другими людьми. С начала месяца и по 21 февраля Меркурий будет ретроградный в знаке Водолей в вашем 11 секторе. В этот период в вашу жизнь могут возвращаться контакты из прошлого. Особенно это касается ваших друзей, людей, с которыми вы вместе работали или обучались, людей, с которыми вы имели какие-то общие интересы. И в целом возврат этих контактов может быть в определенном смысле полезным для вас. Это, в принципе, хорошее время для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть на отношения с определенными людьми и, возможно, что-то перезапустить. Если вы особенно ощущаете, что допустили ошибку в отношениях с каким-то человеком, то, скорее всего, в феврале месяце будет возможность ее исправить, пересмотреть. Также одиннадцатый сектор отвечает за наши планы, устремления и за счет ретроградности Меркурий может давать вам такую концентрированную энергию для того, чтобы обдумывать свои планы и цели на предстоящий год. И в целом февраль может дать движение к цели, но оно будет недостаточно стремительным. Это хороший период для подготовки и пересмотра, для того, чтобы что-то переделывать, менять свое отношение к каким-то процессам для того чтобы заложить фундамент очень хороший январь 21 года а вот февраль дает возможность пересмотреть и исправить те недочеты, которые были допущены в январе. Важнейшим аспектом месяца будет квадратура между Сатурном и Ураном, и эта квадратура затронет ваш одиннадцатый и второй сектор. Поэтому фокус внимания будет находиться именно на командной работе, продвижении через соцсети, на взаимоотношениях внутри какого-то коллектива. Ну и плюс, конечно же, финансовая тема будет как никогда актуальной. И, возможно, вы будете ощущать острую необходимость добавить средства в эту тему. То есть либо больше выделять бюджета для рекламной кампании, либо больше начать выплачивать своим сотрудникам. В любом случае, так или иначе, февраль будет требовать от вас, вложения ресурсов, и он будет требовать от вас пересмотра старой схемы распределения ресурсов. 1 числа Венера переходит в знак Водолей и будет в нем находиться по 25 февраля. И весь этот период ваши эмоции, приятные эмоции в том числе, будут так или иначе связаны опять-таки с людьми, друзьями, коллективом. В этот период очень хорошо планировать какие-то командные встречи, даже пусть, если они и не произойдут в феврале, но все же есть смысл, опять-таки, заложить фундамент, продумать, когда лучше провести какое-то мероприятие, когда лучше провести встречу. В любом случае вы должны вот весь месяц находиться в вот в этом командном духе, вы должны его прочувствовать. Это то, что будет вам и доход приносить. Это то, что поможет вам оптимизировать вашу работу. Это то, что будет доставлять вам приятные эмоции, впечатления. Так что нужно избавляться от образа одиночки, который мог очень ярко присутствовать в вашей жизни последние два-то три года. И нужно активно интегрировать свою деятельность в массы и создавать вокруг себя в сообщество. 1-2 числа может активно ощущаться квадрат Солнца и Марса. И это будет давать определенное, ну скажем, ощущение неудовлетворенности в финансовой сфере. Это хороший стимул для развития, для для того, чтобы идти вперед. И, безусловно, это создаст фокус внимания на финансовой теме, на теме покупок и продаж. Но помните, что все-таки Меркурий ретроградный в этом месяце. Поэтому лучше применять какие-то действия по отношению к тем проектам и к тем делам, которые были начаты ранее. 5-6 числа будет очень ярко ощущаться соединение Венеры и Сатурна в вашем одиннадцатом секторе. Это может быть выполнение каких-то долговых обязательств перед каким-то человеком. Это может быть начало продолжительного сотрудничества. Опять-таки, учитывая ретроградный Меркурий лучше возобновлять прошлые связи и контакты, либо выполнять условия прежних договоренностей. В целом соединение Венеры и Сатурна предполагает определенную экономию средств, поэтому, скорее всего, в начале месяца вы будете сосредоточены на работе и на том, чтобы закрыть какие-то важные темы финансовые. То есть начало месяца мало подходит для отдыха, романтики и для расслабления. 7 числа будет активным квадрат Венеры и Урана. В этот день будьте очень аккуратны с финансами, неблагоприятное время для вложений, особенно в интернет-проекты, в рекламу. А также этот день может принести определенную нестабильность в эмоциональную сферу, поэтому крайне не рекомендуется принимать какие-то финансовые решения под воздействием эмоций. 8 числа Солнце соединится с Меркурием в вашем одиннадцатом секторе, и это может принести важную встречу, контакт, информацию, которая может изменить вашу жизнь, изменить ваше представление о том, в каком направлении двигаться дальше. В целом, это может быть просто осознание какой-то важной темы, которая должна найти место в вашей жизни. Это может быть новая прекрасная идея, которая поможет вам развиваться. и реализовать ваш потенциал. Поэтому будьте внимательнее к событиям, которые происходят в этот день. 9 числа будет точный аспект между Сатурном и Хероном. И в целом этот аспект будет воздействовать с начала месяца, и он будет ощущаться до середины февраля. Этот аспект будет создавать альтернативу в работе, разнообразие в делах. Этот аспект поможет, нам, поможет вам увидеть дополнительные способы, как можно выполнить ту или иную работу, как можно ре реализовать тот или иной замысел. То есть в целом это очень хорошее время для того, чтобы избавиться от штампов в поведении, особенно в работе, в организации своего труда, и найти новый способ более эффективной работы. 10 числа ретроградный Меркурий будет делать квадрат к вашему управителю Марсу. И опять аспект затрагивает тему взаимоотношений с социумом, с друзьями, коллективом и тему финансов. В этот период вы можете ощутить необходимость пересмотреть какие-то финансовые вопросы, либо это будет тема возврата долга. В целом лучше до 20. Февраля не одалживать деньги и не направлять их на что-то совершенно новое из-за ретроградности Меркурия. С 10 по 14 число будет совершенно уникальнейший период в вашей жизни. Все начнется с новолуния в Водолее, которое положит начало новым идеям, новым тенденциям в вашей жизни. Это энергия обновления. И далее будет соединение Венеры, Юпитера, которое принесет удачу в ваши финансовые дела, в ваши интернет-проекты. Это удача в рабочем коллективе, какие-то новые идеи, которые можно монетизировать, хорошо на них заработать. И в целом... Эта энергия будет очень яркой именно в период с 10 по 14 число. К тому же как раз в это время будет активным аспект между Марсом и Нептуном. Это аспект вдохновения, это аспект благоприятный для финансов, в том плане, что вы можете использовать неожиданные идеи, которые будут приносить вам хорошую прибыль. 15 числа ретроградный Меркурий будет делать квадратуру к лилит, и это может ощущаться, этот аспект, некоторыми людьми, как страх, опасения, связанные с финансами, либо неуверенность по поводу того, куда их направить. Лучше в этот день не принимать важные решения, дайте себе возможность подумать, повременить, как минимум дождитесь разворота Меркурия в прямое движение. 18 числа Солнце переходит в знак Рыбы, в ваш 12 сектор, и оно даст возможность взглянуть на протяжении месяца внутрь себя, посмотреть свои истинные желания. Это период, когда сложно действовать как раз-таки вразрез с собственными желаниями. Это период, когда нужно максимально синхронизировать, то, что вы делаете с вашими внутренними устремлениями. Это хороший период для того, чтобы время от времени уединяться и начать лучше понимать себя. С 17 по 19 число будет прям очень активный квадрат Венеры и Марса. Это может дать как начало новых отношений, так и определенную искру в отношениях с человеком, которого вы уже знаете. Это может быть даже период, когда сложно разделить дружеские отношения и личные. Но в целом больше данный аспект будет опять-таки воздействовать на вашу финансовую сферу. И он может проявиться резким желанием что-то приобрести. И в данном случае тоже, к сожалению, нужно дать себе время. Не спешите что-либо покупать, особенно если это что-то ценное если это крупная покупка. Дайте себе возможность разобраться в этом вопросе и опять-таки дождитесь разворота Меркурия. С 21 по 25 число будет очень удачный период. Это будет связано с аспектом Марса и Плутона. Это период очень активной работы, которая будет приносить и хороший доход. И это прекрасное время для публичных людей, для того, чтобы распространять информацию, которую вам нужно, для того, чтобы становиться более популярным. В целом, это очень хорошее время для того, чтобы заняться физической подготовкой, начать заниматься спортом, бегать по утрам, либо посещать какие-то групповые занятия, тренировки. В целом, это период, который даст вам возможность достичь поставленной цели, благодаря тому, что вы сможете уложить очень много энергии в это направление. Поэтому важно в конце месяца, вот в двадцатых числах, иметь определенную цель. И вот этот преизбыток энергии направлять именно на достижение поставленной цели. Но у каждого эта цель может быть разной. К тому же 24-25 числа будет активным сектиль между Солнцем и Ураном. Это может дать неожиданную прибыль, хороший доход. В целом это время достаточно интересные и в плане идей по заработку. Так что будьте максимально включены в процесс рабочий в этот период, чтобы ни в коем случае не упустить... Такие хорошие возможности. К тому же еще хочу дополнить, что 25 числа Юпитер будет в гармоничном аспекте к лунным узлам. И это может дать вам возможность преуспеть в каком-то деле получить важную информацию. Это, к слову, хорошее время для оформления бумаг, для того, чтобы юридически заверить какую-то важную тему. Поэтому конец месяца даст вам прям такой большой выхлоп в очень важных для вас сферах. И, наконец, 27 числа будет полнолуние в Деве, в вашем шестом доме. Полнолуние всегда создает концентрацию энергии, это возможность закрыть какую-то тему или получить результат. И шестой дом отвечает за наше здоровье, за рутинные дела, наши обязанности, поэтому может завершиться какой-то период, когда вы обязаны кому-то. И это может быть период, когда вы принимаете решение сменить работу или сменить э, подход к выполнению задач, которые стоят перед вами ежедневно. По полнолунию вы можете также получить повышение на работе, вы можете увидеть то, что ваши заслуги э, оценены и наконец-то на них обратили внимание. Ну и по здоровью это, конечно, период, когда нужно делать правильные выводы, когда нужно обращать внимание на свое здоровье. И, возможно, некоторым овнам в конце месяца нужно будет немножко сделать передышку. Но это лучше делать после 27 числа. То есть перед этим будут такие аспекты, когда нужно, наоборот, проявлять активность. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Желаю всем удачи и приглашаю в мою школу астрологии. Обязательно оставляйте заявки, и я свяжусь с вами лично. До скорых новых встреч. Пока-пока.